Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре проект Курейт Очень интересный проект, решил его на обзор записать В общем, проект довольно-таки хорошо сейчас выстрелил Около 3000% взял в стоимости Проект серьезный, команда большая, все у них серьезно Это у нас получается типа как одноранговый маркет Легко купить, легко продать и можно легко также на этом зарабатывать способов как вы знаете есть миллион в общем суть проекта это типа получается как маркет многое зависит от того как вы будете раскручивать проходите потом верификацию платформа будет запущена будет хорошо отработана и можно будет абсолютно все что угодно купить за данную криптовалюту в данном маркете в принципе, вот как бы реальное нормальное применение криптовалюты. То есть она будет применяться там для покупки, продажи определенных вещей, товаров. В принципе, как бы вот настоящая, скажем так, живая рабочая крипта. А, также о данном проекте много кто и где говорил. Очень много платформ, которые о данном проекте говорят. А, также краткое, видите, как видео а приложении, то есть это как площадка, зарегистрировались, зашли, выбрали товар какой-либо, либо свой товар поставили на продажу. В принципе, подобрали цену, подобрали товар, и вы его можете купить, либо продать. По дорожной карте у них в планах первый квартал это получается запуск первой версии приложения, также Маркетинговая фаза у них идет. Потом очень много будет листингов, около 40 бирж. Ну, топ 40, как они пишут, это, конечно, очень круто, очень серьезно. То есть сами вы должны понимать на 40 бирж, в каких масштабах это все работает и сколько это будет вложено, получается, средств. То есть насколько сам токен еще взлетит в цене. То есть, соответственно, я вам сейчас покажу график с тем, какая цена была совсем недавно, как она у нас запампилась, как у нас цена взлетела. И, в принципе, как проект начал себя активно продвигать вперед. Ну и, конечно же, по всем остальным кварталам точно так же много чего у нас интересного. Получается, здесь у нас команда, никто своих лиц не скрывает. То есть люди серьезные, они как бы ничего скажем так, не боятся, они делают серьезный реально рабочий продукт, построенный на блокчейне. Поэтому, в принципе, ребята, молодцы. Токеномика у нас получается по проектику. Сжигание будет у нас, ну, как бы всего 10 лямов монет. 15% у нас сразу сжигается, сразу отлетели. 10% будет в последующий год сжигаться. В итоге пока не останется 50% от общего количества монет. То есть, соответственно, на, скажем так, на таком моменте, как сжигание, будет увеличиться цена, плюс очень много рекламы и маркетинга, получается много разных бирж, партнерств. Соответственно, цена данного токена может потом быть в будущем, я думаю, не сотни, но ну, по крайней мере десятки тысяч долларов. Также идет распределение токенов а и токены команды заблокированы, то есть они будут разблокироваться постепенно понемногу, то есть понятно, что надо будет команде как-то не только на эти деньги там жить, но и также дальше двигаться и платить сотрудникам зарплаты. В принципе здесь у нас все понятно, а как идет распределение токенов, сколько там будет сгоревших, сколько не сгоревших. Они есть на CoinMarketCap, на CoinGecko, то есть в принципе ребята нормально двигаются. Также алгоритм вознаграждения приложения, то, что я им говорил, там купленные товары, проданные товары, то есть здесь все будет учитываться и получается, как бы, чем активнее у вас платформа или вы активный байер, получается, вы будете продвигать свой аккаунт и для вас будут определенные плюшки и приколы. По биржам из всех бирж, которые вот мне нравятся, это получается Uniswap, Hotbit и Hu. То есть уже имеются 7 бирж, довольно-таки серьезных. Поэтому проект как бы на месте не стоит. И в ближайшее время должны еще, как они обещают, появиться на топ-40 биржах. В общем, очень много социальных сетей. Ссылочки на них поставляю в описании под видео. Мы идем далее. Попадаем мы на CoinMarketCap. Как вы видите, я вам говорил, цена данного токена была там в районе... Там 6-7 центов, да, плавающая. И тут бах, такой пам, просто она, монетка взлетела. Пик был 3.14. Ну и, в принципе, конечно же, идет, само собой, небольшой откат. Но, тем не менее, сейчас, я думаю, немного подвыровняется. И как раз на новых глобальных обновлениях и новостях данная монета опять выстрелит вверх и будет брать новые, как бы, вершины. На CoinGecko мы можем посмотреть... Как и на CoinMarketCap объемы за сутки по топовым биржам. Не знаю, лично для меня почему-то билокси как-то не очень заходит. Мне больше как бы по душе Uniswap, не знаю. Как бы это для меня на данный момент топчик из всех остальных бирж. Можно будет посмотреть также смарт-контракт. Кому интересно, можете ознакомиться. На проекте есть белая бумага. То есть белую бумагу, как правило, мы ее не открываем. Мне просто говорю, что она есть. Тем, кому интересно, могут с ней знакомиться, Потому что белая бумага, это будет несколько часов, как минимум, разбор, скажем так, полетов. Попали мы на Uniswap. Также, получается, на комиссии здесь неплохо, как видите, из таких объемов прилетает. И, соответственно, очень много людей вкладываются на серьезные суммы, покупают данный токен. То есть, есть интерес, есть потенциал данного токена. А, получается, залетели мы на твиттер. В твиттере, как вы видите, очень все круто и серьезно. 42 тысячи читателей. И, соответственно, также много твитов, ретвитов, а, лайков идет. Постоянно заливается какие-нибудь новые интересные новости. Также в Телеграме ребята имеют почти тридцаточку. Как по мне, это очень много, это очень серьезно. И я думаю, скоро эта сумма, скажем так... Пользователей, людей заинтересованных в данном проекте, взлетит, наверное, к 1100 после того, как они начнут выпускать все свои плюшки, все свои обновления. В общем, ребята, проект Curate меня очень сильно заинтересовал, потому что это реальное применение криптовалюты. А также команда, которая не скрывает свои лица, активно развиваются, активно работают. Не знаю, я лично вам этот проект рекомендую. Также вы в комментариях напишите, что вы думаете по поводу данного проекта. Подписываемся на канал, ставим лайки. Надеюсь, дизлайков будет минимально. Я думаю, вы, если хорошо изучите, их, вы оцените данный проект. Ну, а на этом у меня как бы все. Поэтому, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока!